О, да. Не проснулся, блядь, в 2 часа дня, блять Это один именно хсмс, и я так выспался и переспал. Просто пиздец, блядь. Моих хсмс проснулся. Ну, это, блядь, что-то начал там хуерить, блядь, вот. Я по один стол. Теле, Не, я, я, я просто, если не я так, а хуена За всю блядь. неделю, наверное, блять когда yeah, такое man, было, еще. чтобы Димон просыпался позже оста... yeah, раньше yeah. остальных раньше остальных? Это вообще невероятное, что это. Ради чего я нахуй на эту работу ставил? Бро! Красава. Камера у вас не О, хорош, Саня. Бля, да, вот этот прицел в говно. Хорош. По пяточке. Вот я правда говорил ему убивается. Я же тебе говорю. Минус один. Кого почтишь мать. О, почти раз, Бил, О я, не... в мом... я в этот момент, его следит за Разъебайся. Ах ты, сука! Просто ебаный, блядь. Я ж тебе столько всю обойму вся впустил, блядь. Шар отбой. Я один стиры на грамса блять. Каида еще не разъебал. А. Блядь. Блядь, мне кажется, он проебал. Не совсем. Вот Них одна стоит. дохуя валяется. Там, короче, стоит каид. Вот стоит, блять, сушара, блядь. Да, да, да. Я-то, <свят> блять. Слева от тебя. Да. Метку. Монтаж блядь. идет. Максу. Блин. Пс -пс. Вот тут. С... Без говно, блядь. Было. Да, блять, меня е ⁇ т. На втором этаже, вот, вот здесь вот. Бля, не могу сказать. С точки А, короче, со стороны точки А я не иду. Ну, Саня, двоих ур не ебенил. Саня, не умри, просто писать. все, все, сиди. <кх> <кх> а, с... за диваном слева. Да, да, да, да, слева она сидит. Еще левить. Еще намного. Вот там, вот, вот там за этим диваном была. Вот смотришь-то. Тихо. Она вот она. Я, ты, блядь, она вот она на. Вот, вот она нахуй. Золотые фразы золотых людей. Она вот, вот она. Вот она на на. Вот она на Вот она рыба моей мечты. Вот она она вот она. Она придет, где активация. Ой, Саня, не придет не пойдет. кончилось кончается кончается страдает нихуя он нахуй Тут квое стоит у меня. Она мне кивает, как нет! Она кивает, да, я киваю, нет! Там кое-стоит, да? Да, да, да, да! Я киваю, да, она такая, не-не-не! Бля, я просто смотрю, друг на друга как-то дебило, блядь. Я обныкал, блядь, я весь парень б... <сёк> Мне не помогал, наху, ехай ебан. Сидел рядом, блядь, и ни не делал, блядь